Всем привет! Прошедшая неделя выдалась богатой на события, и о самых интересных расскажем вам прямо сейчас. Европейская лига — известные победители. Голден лига — что нового? Битва за Алтай — турнир в Барнауле. А также наш новый конкурс «Приготовь логотип и выиграй КВ-5». Завершился третий сезон Европейской Лиги. В битве за третье место команда Леомин Трейн потеснила Денову, ну а в финале, вполне ожидаемо, встретились Virtus Про и Team Dignitas. Битва получилась очень плотной и напряженной. И чемпионами Европы стали Виртуса. Счет 4-3. Важная победа для команды и большой подарок для всех болельщиков. Поздравляем! Тем временем продолжается борьба в Голден Лиге. В 11-м туре приятно удивили Нью Стар. Напомню, на прошлый матч команда не явилась, в связи с чем получила техническое поражение. На этот раз ребята не только нашли в себе силы собраться вместе, но и обыграли синерджи. Шансы последних на попадание в Лан-финал теперь гораздо меньше. Очередную сенсацию преподнесли в LoL Team Тим 2. У команды уже были победы над такими серьезными коллективами, как Unity и Майнд. Теперь компанию им составили «Агейминг». Новички лиги одержали верх и сделали весомую заявку на участие в итоговом турнире сезона. Пока одни команды решают свои турнирные задачи, другие уже готовятся к следующему сезону. Толгов ищут игроков. Требований кандидата много, но, как знать, возможно, это именно ваш шанс проявить себя на высоком уровне. Все подробности на странице команды ВКонтакте. В Сильвер Лиге участники вышли на финишную прямую. Две команды, занявшие первые места в своих группах, попадают в дивизион рангом выше напрямую. Еще две сыграют стыковые матчи. Кто станет лучшим, узнаем в ближайшее время. Подробности на официальном сайте игры. Ну а мы обязательно расскажем новичка Голден Лиги в одном из ближайших выпусков. Битва за Алтай. Именно так называется турнир, финал которого пройдет 16 февраля в Барнауле. Изначально регистрация была открыта до 29 января, но чтобы все желающие и наши зрители успели подать заявку, мы обратились к организаторам с просьбой отодвинуть крайний срок. Привет! Я занимаюсь организацией мероприятий и турниров. И по просьбе ребят из передачи «Киберспорт» мы продлеваем регистрацию на турнир Битва за Алтай» до 4 февраля. Теперь подать заявку успеют все. Нави в очередной раз порадовали своих поклонников интересным видео. Хотите узнать, как прошел недавний сбор команды, а самое главное, как Левша настраивается на победу? Тогда обязательно посмотрите их ролик. Ссылка в описании. Подходит к концу акция компании Wargaming и сети ресторанов Burger King, в рамках которой можно выиграть не что-нибудь, а КВ-5. Не у всех была возможность поучаствовать в акции, а иметь в своем ангаре такую машину хочет каждый. Поэтому мы объявляем новый конкурс. Сделайте логотип любимой команды танкистов из... Еды. Сфотографируйте свой шедевр и пришлите нам. Наверняка у вас осталось что-нибудь после Нового года. Может, мандаринки или салат оливье до сих пор стоит в холодильнике? Теперь появился отличный вариант, как это все использовать. Авторы самых необычных работ получат КВ-5. И на это у меня все. Увидимся через неделю.